Индонезийский остров Бали, находящийся в архипелаге Малые Зонские острова, пострадал от сильных ливней. В результате непогоды подтопила улицы прибрежных населенных пунктов. В городе Кута уровень воды поднялся до одного метра. В пострадавших районах нарушено автотранспортное сообщение. Жители пострадавших районов активно помогают тем, чьи дома затопило. Похоже, стихийное бедствие только сплотило людей. Пример жителей Бали показывает, что не важно, что происходит снаружи, важно, чтобы доброе сердце всегда было открыто людям. Важно быть тем, кем ты должен быть, чтобы, засыпая, ты был спокоен, что твоя совесть чиста, чтобы, умирая, было не стыдно за свои мысли и поступки. И чтобы, стоя даже перед Богом, как говорят христиане на Суде Божьем, тебе было что сказать. Чтобы твоя корзина с добрыми делами была полна, а с худыми делами была пуста.